На площадке Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 19 июля стартовали внутренние вступительные испытания по направлению рисунок для абитуриентов Института дизайна и пространственных искусств. В этом году у нас. Количество поданных заявлений значительно больше, чем в прошлом году, поэтому мы немного переживаем за как раз проверку работ, проверка и онлайн, и офлайн. Здесь у нас работает квалифицированная комиссия, но мы думаем, что им предстоят вот эти вот три дня, очень насыщенных и плотных, потому что от того результата, от того набора будет зависеть весь наш год, с кем мы будем работать. Для нас это очень важно. Творческий экзамен по рисунку абитуриента сдают за мольбертами, который вместе с бумагой представляет сам институт. Параллельно с экзаменам экзаменом абитуриенты имеют возможность проходить вступительные испытания в дистанционном формате. Часть ребят дают онлайн экзамен через систему «Экзамус». Им также предоставлено время, 4-5 часов, и мы ждем результаты, и с большим волнением мы ждем, чтобы не подвела система. В данный момент у них тоже проходит рисунок параллельно. Творческий экзамен для тех, кто собирается поступать очно и очно-заочно, продлится до 20 июля. Те, кто планирует обучаться заочно, сдадут экзамен по рисунку 3 и 4 августа. С подробным графиком проведения внутренних вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. Напомним, прием документов от поступающих КФУ по результатам ЕГЭ или без субительных испытаний продлится до 25 июля. Елизавета Никитина, Никита Акиньшин, Универньюз.